к другим немножко комментам, потому что это наша давнишняя, ну, можно сказать, соратница, давнишняя да, подписчица, очень, очень много комментов пишет, практически всегда здравые. Вот. Очень приятные порой, добрые такие неописуемые. Наталья Поляна. Нынче под осень, конец сентября, было нашествие мелких мушек с блестящими крылышками. Роились над деревцами большими тучами. Тетушка моя живет в Венске. Наверное, в Новосибирске, да? 86 лет. Привезла домой с дачи букеты э, цветы хризантем. Остатки рос. И эти мушки повылазили, кусаются. Большие неприятности ей доставили. Пришлось избавляться от них. С трудом. Вот такие дела происходят. Тетушка моя очень разумная отказалась от всех жижи. И заслуживает всяческого уважения, привеликие поклоны Натальи и тетушки вашей и Наталья, да, ну или твоей, точнее говоря, скажем так, вот. интересно, что за мушки, это получается какая-то это самая, да, э -э гнус, наверное, какой-то, да, что-то ну, такое. Ну я так подозреваю, а вот эти, которые, ну как их называют, августовские, вот эти кусучие, маленькие, ну, очень похожие на на самом деле другие мухи, мушки вот эти домашние, но только которые кусучие. Я, блестящие крылышки. Ну. Вот, так вот видите, опять же, я к чему веду вот это, что перед этим мы вот говорили, да? У нас-то тоже, видишь, нашествие мух-то тоже было. это да. что -то Говорит о том, что... Мир меняется, да. опять же. А вот видите, Теплее опять же, становится. Если бы могли мы свободно перемещаться, можно было раз вот и переместиться, и воочию это убедиться в этом, да? Вот. Потом, опять же, технологические языки, изыски. Есть смартфоны всевозможные, можно заснять, видео переслать его, чтобы можно было э, вот это вот понятие, ближе так осознать, что это такое. Или подсказать, допустим, как безопасно бороться против какой-то напасти. Вот. Поэтому э, мир на самом деле меняется. Мир на самом деле развивается. Вот. Он стартанул с определенного момента, да. Нам его нужно продвинуть, проэволюционировать. И нам самим. И, и весь этот мир проэволюционировать. Я уже неоднократно говорил о счет музыки, да. Поначалу в юности, как только получился доступ к, ну, к тогдашней, да, особенно зарубежной эстраде, вот, к нашим, допустим, исполнителям настоящим, вот, выдающимся, да, как, допустим, Владимир Семенович Высоцкий, вот, казалось, это все бесконечно, просто бесконечно, буйство музыки и тексты огромные. А теперь я уже несколько десятков, если не сотен раз, прослушал все что было когда-то озвучено Владимиром Семеновичем Высоцким, вот, западных этих исполнителей, вот они, записи есть, на компьютере они присутствуют, все-все вот эти вот сотни и сотни альбомов, которые когда-то нравились. Все ну, это заезжено, понимаете? Да, и больше того, ну, примитивно на самом деле было сразу, потому что это э, прелесть э, э, из-за нищеты ну как, музыкаль, музыкального э, Образование, ну, да, образование, слуха музыкальная, аппаратура. Да, почему? А потому что язык подизучишь, послушаешь, о чем поет Абба, о чем поет Бунием, -Эм, которые там, ну, вели, величие, вели, великие же столпы, о которых, извините меня, писались в Советском Союзе. Ну, там ну, не бред сумасшедшего, но э, какие-то детские песенки буквально. Вот, глупые, примитивные попса на самом деле да то, что там вы... она считалась так там честно говоря это поп музыка популярная музыка в тех лет вот а здесь это в союзе это ну там икона молились и все такое прочее чуть ли не битлы эти еще блин ну, вот. а там же ж, там бред сумасшедшего эти песни переводили вот ну, опять же не знание языка а когда это это самое и такой флер чего-то такого уже уходит из этих исполнителей, из этих песен. Вот я попереводил некоторые песни старые, современные. Та, ну. вот, поэтому давайте все-таки будем эволюционировать. Да. Надо переходить на новый, вот допустим Жан-Мишель Жар. Да? Вот он начал э, новое творчество, да? вот, цветомузыкальное. Вот, многие там подхватили вот эти вещи. Сейчас э, если бы не было этих затыков, что нам не разрешают технологические прорывы делать серьезные, да, уже бы давно были голографические, в хорошем этом смысле, произведения. Но это тоже не позволяют. Все стращают влюбим, нас поработят, пролетит изображение там Иисуса, там, или Абрама, или инопланетяшек, да, и вот все, их напугают, все обкакают, обкакаются, и шо? Вот, ну, ну, так. все там же упадут на колени и больше не встанут, наверное, потому ну, что... А, а, вот это... а оно день повесит другой, ну, все привыкнут и, и забудут. Ну, на предыдущем стриме всему. показывали те, которые там писаются. Ой, ангелы там на какую-то да. церковь да, да. Э, летят, да, похавать э, праны или гаваха. Михаил Маленков, скудословие в тех песнях. А молились на них, потому что, о, это же заграничное. Да, да, целенаправленно. Ну, опять же, понимаете, вот э, наш, наш мир стартанул с определенного момента, да. Э, прошитая память вложена всех. Вот, и э, потом, после этого запуска, этого круга жизни, э, абсолютное большинство начали деградировать со старта. Вот. И только некоторые, увы, ах, малочисленная аудитория, начали эволюционировать. И вот когда начинаешь эволюционировать, и долгие годы э, начинаешь эволюционировать, видишь, что то, что со старта был вложен в этот мир, это примитив, это убогость. Убогость. Несколько э, тысяч книг прочитать, все. И ты понимаешь, что все это литературное наследие и копируется просто, да? Да, это уже копипасты, это бесконечные эти переповторы. Если кино этот самый еще киноиндустрия, короче, это невозможно. Музыкальная индустрия примитив. Во всем, понимаете, во всем это только старт был. Надо эволюционировать, да. а большинство пытается остаться на этом и молиться на определенные иконы, которые уже облизаны до такого состояния, что просто тошно. По большому счету, по, по сути, эволюционирование, это э, понять, это тяжело. Кажется, что это та, ну, что там это самое. но на самом деле это тоже шаг, он тяжело, его нужно сделать. Но это по сути понимание, что что-то не так в этом мире, что неприятие, не наверное, каких-то правил определенных, и что надо как-то, куда-то надо двигаться, надо что-то думать новое, надо как-то, э, опять, вот опять же, развиваться, эволюционировать, да, надо как, какие-то новые тропы в, как, как, в каких-то направлениях, в умственных, э, в умствованиях, или даже в реальных, куда-то идти, нужно двигаться. А большинство принимает э, правила. Этого, этого мира, ну, банальщина условная, да, что, что там, наработку надо, доходить, да, там, Бог велел и нам, что, терпел, ну, кстати, велел тоже, интересно, Бог терпел и нам велел, ну, вот эти вот все религиозные, общественные догмы принимать и слушаться их. Когда должным образом проанализировать вот эту всю информацию, да, накопленную, ну, это кто хочет, конечно, кто выходит на этот уровень. Э, ясное понимание того, что мир стартанул с определенного момента. Он абсолютно недоработан был. Эволюции, которая была до старта нашего круга жизни, ее не существовало. Вот. это доказано уже многими исследователями. Ну, допустим, как Виктор Иваненко, да, ГОСТов до 70 какого-то года не существовало. Когда он начинает в этом разбираться, проявляются вот эти якобы предыдущие там госты, там 60-х, 50-х годов. Вот, понимаете? Ну, это мы уйдем в дебри. Вот. Поэтому пяткой грудь обидшего там деды воевали и эти, кровь мешками проливали, это смешно. Давайте мы сейчас... Вот, давайте мы сейчас начнем эволюционировать, кто еще не начал, да? Вот, и действительно сделаем мир, который будет интересен, живой, мы начнем жить, и мы начнем действительно двигаться в сторону самосовершенствования, понимаете? Ну, потому что я еще в начале 80-х э, видел э, объемный, реально объемный монитор. Вот у меня оборудование было на пароходе. А вот. сегодня как До будут, сих пор, кстати... блин, этого нету. Реальных объемных. Видеокарты дорогущие там делают для того, чтобы на плоском экране показать какой-то псевдообъем. Сколько можно себя обманывать? Сколько можно? Почему до сих пор нету Тех технологий, которые описаны в наших сказках. Блюдце с голубой каемочкой, по которой летит этот самый, даже в мультике было показано, что там э, в этом, в миске в этой, Э, вот эта Аленушка или кто там, героиня какая-то, она видит какой-то объем. Туда именно вот э, погружение, понимаете? Пространство какое До сих да. пор это голографи голографическое изображение, хоть внутреннее погружение, Но хоть наружу, не позволяют. Оттоптанная фантастика, когда 60-х, может, раньше, да может, чуть позже это году. Графические дисплеи, что же вы, построиться из, ни, из ниоткуда, в нигде, ну, в пространстве перед тобой, строится изображение с цветами, круто, Советская объемная. фантастика 60-х, 70-х годов, или якобы американская, там, 40-х, 50-х годов. Все это, давно это было продумано. Фотографии, сейчас вот я находит, да, фотографии, выясняется, что мир был совершенно другой. Но он был за вот этой гранью, вот, за вот этой гранью того, что было в другом круге жизни. Бесполезно гадать, как оно, чего было, кто когда там пробомбил, никто никого не бомбил, Круг жизни запущен, все, нам нужно решить вот эти вопросы, которые перед нами стоят, а вопрос один, нам нужно навести порядок в этом мире и начать жить по-настоящему, двинуться туда, ну как я говорю, заповедовали наши великие предки, хотя по сути, по сути надо все по новой создавать, так, дальше, значит, еще. Наталья Поляна. Никогда не пользовалась будильником, чтобы проснуться вовремя. Внутренний будильник. А если не надо было никуда идти, то сон продлевался и просыпалась много позже. Рано жизненный путь закончился у Купцова. Жаль. Всем добра, тепла и справедливости на всем плане бытия. Простите. Да, про Купцова мы говорили, конечно, безусловно. Энциклопедически образованный человек со своими, конечно, закидонами, но тем не менее. Жаль, что такие вот яркие... Да. Уходят а, Ярких людей, во-первых, По во большому счету уходят. он засветился Вот, ну что там, у него книги какие-то Он были, мы помнишь, несколько лет назад О нем узнали Полтора десятка лет назад о нем узнали только Но он популярность-то приобрел, когда его наконец-то Кто-то начал делать Вот эти стримы его И это было вот ну, э, того, Как и мы буквально Всего несколько лет Ему делиться и делиться этими Множить и множить дальше эти знания даже его уровня, те книжные, бесценные. Абсолютно большинство таки не знает о том, что это самое. Все же таки думают, что да, война была, там, от Великое Отечество, идите колотить, там, все такое прочее. А на самом деле он просто показал, что война, это понятие невозможно. Ну, вы гляньте сейчас, вот, так сказать, за окно, или у кого какие события происходят, или в этот телевизор, или в интернет. Что происходит? Специальная операция да, вот, по оболваниванию, по окучиванию, ну и а кого-то по утилизации. Вот. А то, что не пользовалась будильником, это классно. Вот, потому что будильник это страшное изобретение. это страшное изобретение. Ну, по сути, вот как внедрили время вот этого паразита. Будильник это э, ну, как удавка на шее. Раба. Я по мол Молотком по башке. Вот, потому что да, я э, ловился на, ну, как даже не на мысли, а на этом самом действительно, что я некоторое время назад мог э, вставать до, до будильника, но ну, настолько он меня муляет, настолько парит мозги, что за несколько минут, за минуту, за десять встаю до будильника, чтобы чтоб он не это самое не, не, не гремел. Так, дальше еще Наталья Поляна также, да? Вот. Коментов мало, к сожалению, да. вот. Тем более таких, которые, э, ну, кроме как пожеланий э, добрать тепла и света и прочих этих самых <к> да, соратников, а именно какие-то, чтобы ну, интересные мысли там. Вот. Ну, <к wrist> Отклик хотя бы мало, такой, что. Да? Благодарю всем добра тепла и справедливости. Здравые люди должны объединяться во имя жизни на нашем плане бытия, творить добро наперекор злу, оставить мелочные обиды и быть опорой для детей и внуков. Нормальным людям нужна спокойная, и созидательная жизнь. И все, что сейчас происходит и ранее началось, не нами простыми людьми, а по воле пастухов, управляющих безмозлыми, безвольными. Да, вот прекрасное, конечно, прекрасное понимание, Наталья. Вот, благодарим за вот это вот понимание. Вот, увы и ах, все беды в этом мире делаются специально подготовленными персонажами. Вот. Людьми или не люди, они, это уже, так сказать, уйдем в долгие такие эти самые дискуссии. Вот, нормальные, так сказать, люди, да? Нужна обычная, спокойная, созидательная жизнь. Очень здорово сказано. Благодарю. Так.